Добрый день! Рад видеть вас на моем канале. Это рубрика «Видеодневник». Здесь мы говорим актуальное о главном. Как обычно, пишу все одним дублем, без клеек, без врезок, без всего. А все, что есть на душе, на уме, в чувствах, в мыслях, делюсь с вами. А сегодня я хочу поговорить на интересную тему. Почему лично я не смотрю новости? Новости по телевизору. Да? То есть я черпаю информацию из новостных источников. Это в основном ютуберы, это какие-то журналисты отдельные, да, кому я доверяю. Но вот именно федеральные каналы, что называется, а, упаси Бог их смотреть. Просто упаси Бог. Значит, я подготовил список из пяти причин: из пяти причин, почему я не смотрю эти новости, что они лично для меня делают плохого, и почему я лично вам это не советую. Итак, поехали. Смотрите, давайте так: начнем первое. А, с 191 -го года я так или иначе нахожусь, осознанно нахожусь в, в информационном нашем поле. Да? До этого совсем был маленький, с первого года это вы считаете, тут 30 лет уже, да, а, почти сейчас будет. Так или иначе, нахожусь в информационном поле, слежу за тем, что происходит. И первая причина, да, почему я не смотрю новости, потому что за эти почти 30 лет. По телевизору идет сплошная ложь. Вот сплошная ложь. Вот э, я застал времена Ельцина, и его вот сейчас вот Путина. Вот эта вот путинская, вот эта вот мерзопакостная машина пропаганды, которая постоянно ложь идет. Вот включаешь первый канал, второй, вот любой федеральный канал, да, это ложь. прямо вот с первой фразы. Вот он сказал: Привет. Все, привет, это уже ложь. Это уже дикторская ложь. И заканчивая последней фразой до свидания это наглая ложь. Там я столько раз убеждался, столько лично раз сам убеждался, когда тебе говорят одни факты, да, вроде как факты, а через какое-то время выясняется, вскрывается, что это была какая-то ошибка, что это мнение режиссера, что там на самом деле все перепутали, и вообще ситуация была по-другому выстроена. В общем, первое, с чем лично я столкнулся, на своей личной опыте, у меня в 2000 году друга убили. Так вот, там вот репортеры в газете, да, ведомости, написали: Ну, такую ахинею. Я вот лично знал этого человека, мы с ним в школе учились, да, про него такое там написали. И так все обставили, что, в общем, ну, совершенно была ситуация по-другому, потому что я фактически там был. Я общался с теми людьми, кто вот непосредственно в самой ситуации не был, но я общался с теми людьми, я знаю тех людей, которые были непосредственно про этих трагических событиях. И я знаю, как это все преподносится. Вот я тогда первый раз убедился, что на самом деле, что вот этот вот голубой экран, это просто рассадник лжи, просто рассадник лжи, пороков и лицемерия и вот что что вот лично я предпочитаю смотреть порнографию лучше включить жесткое порно и смотреть потому что там будет больше правды там больше честности там сразу видны намерения и действия а здесь получается что люди думают по одному действуют они по-другому да видеоряд они пускают, третий, и, то есть, там, вот знаете, это как вот банка с пауками, вот туда залезать, это просто, ну, прилично, человеку невыносимо там быть. Это как бы первая проблема, да, первая причина, почему я не смотрю новости, потому что я не хочу быть со, со мной частью этой лжи, я не хочу свою память загружать вот этой вот ложью. Дальше, вторая причина, почему я не смотрю новости, а новости, они вообще не важны, вот вообще не важны, потому что, смотрите, ну, вот в течение дня, у современного человека сейчас живущего в наше время у него есть возможность получить тысячи новостей с каждого уголка нашей вселенной вообще не то что планеты вселенной мы можем получить новости что там на солнце происходит что там на юпитере куда там наш этот зонт космический улетел и возникает вопрос а где та новость которая реально важна для тебя и которая реально значит будет иметь отношение к твоей жизни вот где она та новость встретишь ли ты ее в этом огромном информационном потоке новостей хотя бы раз за день. То есть, если ты даже одну новость в день посмотришь, да, которая важна лично для тебя, то сколько тебе при этом придется посмотреть других новостей? Огромное количество. Причем, опять же, то, что реально касается тебя, поверь мне, ты узнаешь от своих знакомых, друзей, тебе так или иначе скажут самое главное. И притом, опять же, если мы посмотрим на историческую перспективу, то лучше читать книги, потому что самое важное и с большей степенью достоверности, с бо... но опять же не панацея, но с большей степенью достоверности ты узнаешь информацию из книг, из книг, чем из новостей, при том, при том что новости, нас настолько их много, настолько они разноплановые и настолько они обо всем и ни о чем, что конкретно к тебе они вообще никакого отношения не имеют, да? Дальше, следующая причина, вот, которую я хотел бы оговорить, что новости а -а -а -а -а дают только одну точку зрения, к сожалению. Никакой объективности нету вообще. Если вы, если вы не дай бог, встр... включите второй канал в воскресенье вечером с этим с Киселевым, а, у которого все не думает, да, у которого всегда виноваты американцы и всегда нас, наш, так сказать, уважаемый еще кем-то лидер всегда прав, Лично меня это вызывает, вот знаете, вот прям приступ рувоты, мне прям блевать хочется. Вот это, это, это, такую, такую мерзость мне это вызывает, вот это все правительство, вот это вся новостная шобла, вот это вот. Никакой объективности, никакой. Всегда только одна точка зрения. что не включишь? Путин, Путин, Путин, Путин, Путин, Путин. Думаешь, да, господи, вообще тут помимо его, кто-то в этой вселенной еще существует, или только он один, и больше никого. И вот... Только одна точка зрения. Власти распорядились выделить. Власти то, власти еще, все. Власти... Никогда не спросят оппонента, никогда не спросят, а как вы распорядились, а какие результаты. То есть по результатам всегда говорят только о намерениях. Вот если вы посмотрите по, по властям, всегда только намерения. Мы намерены решить проблему, мы выделили миллиарды, мы там от осуждаем и то, и то, Но никогда не скажут обратную точку зрения контрагента. Никогда вот этой вот полярности никогда не будет. Вы никогда не увидите Навального по телевизору. Лично я к нас, отношусь на. Навальному не очень. Со всеми этими вот грандоедовскими темами, со всеми этими за спиной американцами, я к нему плохо отношусь. К, значит, Ходорковскому, да. Вот мы посмотрим огромное-огромное количество людей, например, к вот Игоре Стрелкову, да. Вот я его очень уважаю, который в вот славянский был, который вот воевал, на, значит, на территории Украины, вот в этой вот войне гражданской принимала участие, вы никогда по телевизору их точку зрения не услышите, вот в чем проблема, когда, а, а когда собственно говоря мне дают только одну точку зрения, соответственно, это, это как, ну, как максимум, это просто половина правды, это просто половина правды, да? вот, то есть вам, вам вот сказали часть, но не сказали вторую часть. И все. И как говорится, а зачем такая правда нужна? Вот эта полуправда, она, она хуже лжи. Лучше уж услышать ложь, стопроцентную, законченную целиком, чем вот эту полуправду. Поэтому второй момент, почему я не смотрю новости, потому что там всегда дается только полярная точка зрения. Всегда в каждой новости, вот по федеральному каналу, особенно вы увидите, только полярная точка зрения, только с одной колокольной. Эта колокольня всегда про кремлевская, вот этих вот кремлядей, всегда только про них, только они правы, больше никто не существует, все остальные не правы, весь мир живет неправильно, Европа загибается, Америка вообще из чади ада, только они правы. Понимаете, когда вы не даете другую точку зрения послушать, это, ну все, это уже нету объективности, соответственно, это уже, это уже, для меня это уже ложь, все, я уже такую новость не смотрю. Дальше, что я хочу сказать, новости это дорого, ребята, это дорого. Смотреть новости – это дорого для всего. Прежде всего, это дорого для психики. Вот реально, да, скажу, скажу свое мнение. Это дорого для психики, дорого для кошелька, Дорого для психики, потому что новости, они, знаете, что делают? Поганую вещь такую. Они, если вы посмотрите, 9 из 10 новостей негативные, а сейчас я боюсь, что 10 из 10, они негативные, они постоянно негатив, постоянно где-то что-то произошло плохое. Либо, либо. Путин подарил щеночка. Ну вот из разряда вот такая новость. И 9: и вот что-то сгорело, взорвалось, проворовались, у какого-то чиновника из МВД нашли миллиард рублей. Вот, как бы начинаешь что-то смотреть, и понимаешь, что, боже мой, где я же вообще живу? Вообще, что как вообще так вот возможно, да? То есть это разрушает психику, это сплошное, вгоняет в депрессию, в негатив. И новости это дорого, потому что новости они вот пока вы их смотрите, да, вы заморачиваетесь страшно, вы зомбируетесь страшно этими новостями. И вы тратите свое драгоценное время жизни, свое драгоценное время на то, что имеет вот эти вот э, пять недостатков. да? Зачем это делать, я не понимаю. Это ничего вам не дает, вселяет только негатив, никакой объективности, сплошная ложь. И вы тратите на это время, а если даже мы возьмем, что это минимум час в день, вы представляете, среди 24 часов, да? Вы вычтите 8, которые вы спите, да? 2-3 часа, которые вы кушаете, где, где вы там а, не, не можете ничего другим заниматься, да? вычтите время на работу, где вы просто вот именно работаете и вы не можете уделить время себе. вычтите минимум там, 2 часа вы тратите на транспорт, доехать до работы и вернуться с работы, да. Вычлите время на всякие перекуривания, на всякие вот на, на сидения в туалете, на душ, на, на, на, вот на что-то такое. Вы вычтите и вы поймете, что у вас остается время реально чисто свободно в течение дня два-три часа на самом деле вот в лучшем случае это два 3 часа максимум чисто свободного времени когда вы можете просто уделить себе просто вот себе да, разобраться в каких-то жизненно важных вопросов это два-три часа за день максимум и представляете, из этих двух-трех часов вы час отдаете на ложь на то что на, на то что вас делает слабее на то что вас всячески заставляет деградировать поэтому новости это дорого и самый последний наверное для меня пункт да вот пятый что для меня Наверное, один из самых тоже важных, а, поскольку я психолог, мне нравится разобраться, разбираться в себе, копаться в себе. Я понимаю, что новости они формируют из людей неудачников. Самых больших неудачников. И я могу объяснить свой тезис. Итак, тезис такой. Когда ты смотришь новости, ты становишься неудачником. Понятное дело, что постепенно, не сразу. Нет, нет такого, что ты посмотрел новости, и все, у тебя все рухнуло. Нет. Но идея какая? Не, не, как, как, как бы сейчас вам объяснить. Смотрите. Когда мы узнаем какую-то новость, да, то естественной реакцией нашей психики является какая-то вот реакция на эту новость. Да. Что-то мы должны сделать. Кого-то убили, мы должны как-то вот посожалеть, как-то посочувствовать, что-то помочь. Где-то что-то произошло, мы должны что-то сделать. У нас есть это некое склонное природное тяга к какому-то действию, да, ну вот вам жена придет, друг придет, вам что-то расскажет, вам же захочется ему помочь, да, как минимум что-то высказать в ответ, ну как минимум захочется высказать свою точку зрения, поддержать его, да, вместе посидеть, сказать, не переживай, я с тобой все все, все получится, там деньги дать, может быть, как-то помочь, как с кем-то познакомить, то есть хочется какая-то естественная природная такая вот реакция психики на, на, на вот эту новость, что-то сделать, или хороший, или плохой, может быть, наоборот, разозлиться кому-то, пойти в морду дать да, за такой вот. Это нормально, это естественно, как бы мы все живые люди, мы не роботы. И тут получается парадоксальная ситуация, что тебе с голубого экрана, да, вот этот вот большой брат, который следит за тобой, он тебе этот брат с какую-то новость сказал, но при этом у тебя нет никакой возможности ответить на эту новость и проявить какую-то реакцию. Ну, кроме как плюнуть в телевизор, ты по большому счету больше ничего не можешь сделать. Вот, ну, вот реально ничего не можешь сделать. И поэтому получается, что ты раз послушал новость из разряда: в Африке погибло там тысячи детей от голода. Блин, плохо. Дети погибли. Как бы, ну а что я могу сделать? Где это Африка? Я даже понятия не имею, где. Ну, так вот, положи руку на сердце. вот знаете, где это Африка находится? Да, конечно, нет. Ну, вот так вот, в каком она направлении? Куда вот, вот, вот, вот? Пальцем покажите, где Африка. Да, я понятия не имею, где она находится. Только так на глобусе видел, и все, обо... я понятия не имею. И поэтому получается, вот раз вот этот вот порыв что-то сделать, ушел в, в пустый, в песок, да, как это, пар ушел в гудок, так и это, ушло все в песок, никуда. Потом вторую новость послушали где-то что-то сгорело, там люди остались без, без крова, захотелось как-то помочь, а получается, что... А, а как я могу помочь? Они там на другом конце географии находятся. И получается вот первая новость, вторая новость, третья новость, день, два, неделя, месяц, год, пять лет проходят. И постоянно-постоянно, и вот у тебя вот эта реакция, она уже просто притупляется. Я, например, за собой стал замечать в последнее время, вот почему, собственно говоря, уже не смотрю новости, потому что э, настолько много негатива, настолько много вот этих всяких смертей, как, как, как, как, как, каких-то ужасов, что, Как вот говорил, говорил Сталин, да, что смерть одного человека – это трагедия, а смерть тысяч людей – это статистика. И точно так же сейчас начинаешь смотреть как на некую статистику, где-то там в Кемерово, там ужасная новость, там загорелся торговый центр, сгорело там, не помню, там 200 человек, и ты так, а, до 200, ну ладно, и, и дальше. И то есть летят тебя цифр 200. Ну, ок, 200, 200, это 200. Хотя понимаю, что это огромная трагедия, сгорели люди, дети. Это вообще недопустимо, просто недопустимо. Но поскольку их настолько много идет, там 9 из 10, это вот то, что сплошной негатив. И одна новость, Путин полетал на дельтаплане, значит, вытащил какие-то камфоры, значит что-то там вот чиновник распорядился выделить миллиард. И как говорится и то, эта новость она как говорится она вообще ничего хорошего то толку не дает и вроде как пытаются сделать под хорошую но, но на самом деле это, это полная херня ну полная херня вот и получается что день за днем год за годом они сформируют из тебя такого расчетливого и холодного циника и при этом неудачника который не способен ничего сделать потому что в следующий раз когда у тебя перед тобой поставят какую-то задачу ты начнешь думать, ну, ну если я там не смог, здесь не смог, вот я вот, может быть, у меня и тут уже не получится. И то есть вот это, например, тенденция меня в себе, да, я в себе ее увидел, я эту тенденцию чисто увидел в себе. И она меня достаточно испугала, потому что я думаю, боже мой, вот, вот смотря новости, первое, я становлюсь такой вот именно бездушной сволочью, для которого там гибель людей или что-то, это просто цифры. Тысяча-две тысячи там. А, в Индонезии, помните, в 2008 году была какая-то волна, цунами, там что-то 180 тысяч человек погибло. Я так, а, ну ладно, 180. 300. Даже не понимая, не осознавая, насколько это много, вообще, насколько это громадная цифра и насколько это ужасное событие, да, вот, даже в рамках всего человечества, да, 180 тысяч человек за раз, то когда ты постоянно эти новости смотришь, что, а, ну ладно, ну 180, 180, ну и бог с ним. В общем, ребят, вот этим с вами хотел поделиться, поэтому я вас вообще прямо вот именно вот в этой, наверное, блоге, да, призываю, не, по крайней мере, не федеральный канал, потому что там сплошная ложь от начала до конца, просто вот с первой фразы до последней, это сплошная ложь. Потому что когда вы посмотрите федеральный канал, да, а потом посмотрите на Ютубе, репортаж какого-то ютубера, который опрашивает очевидцев, да, и почему-то очевидцы говорят совсем другие вещи, чем те очевидцы, которые были на камеры, да, снимались. Ракурсы он берет очень интересные, когда не показывают федеральные каналы. И то есть вы поймете, что это вот сплошная ложь, негатив, вот эта вся мерзость вот этого все-вот этого преступного путинского режима. Что... И причем она и раньше была такая, ничуть не лучше была. Я просто застал, вот опять же, новости из 191 -го года, да, где-то 90-91 год устал вот следить за этими, этими вещами. И вот прихожу в последнее, последнее время к мнению, что а, человеку порядочному порядочному, который не мерзавец, вот просто не мерзавец, который а, хочет сохранить а, в себе человека, именно человека хочет себе сохранить, который не желает вместе, с, даже как-то рядом стоять и даже как-то соприкасаться с этими мерзавцами, журналистами. Практически со всеми. Да, практически со всеми. Есть, есть, конечно же, единица есть исключение могу назвать, вот те, от кого можно посмотреть, но единицы, потому что политика канала, все вот эти темники им спускаются от власти, что говорить, а что не говорить. Могу сказать, практически все. Ну, практически все, знаете, когда это все равно, что, знаете, вот есть вот бочка дерьма. И в этой бочке дерьме одна ложка меда. Вот эта одна ложка меда, она делает бочку дерьма, она превращает ее в бочку меда? Нет, она, она такая остается бочкой дерьмом. Вот. Поэтому мой совет, это только независимые источники информации, желательно, которые не в домене даже ру, это в домене ком, там есть сайты, там newsland.com, да, которые вообще Роспотребнадзор ни в коем случае не может заблокировать, это телеграм-каналы, общайтесь в телеграм-каналах, до которых ФСБ руки не дотянет, да, переписку вашу не скроет, тайную информацию вашу не, не, не выведает. И как можно меньше вот этих новостей, как можно меньше, если вы хотите себя сохранить как человека, как личность, да, как здоровую личность, не как вот эти вот циники, мерзкие, которые по телевизору вот эти рожи постоянно там маячат. Вот это просто омерзительно, просто омерзительно их смотреть. Поэтому мой совет – никогда не смотрите телевизор, если не хотите, вот, чтобы на вот эти пять факторов да, на вас имели воздействие, чтобы вы в конце концов стали большим неудачником, таким вот озлобленным на весь мир, с кучей ядов сердце шипящий и на всех, лучше этого не смотреть, потому что вы не сможете от этого защититься. Вот, например, ну скажу так, Вот я не могу от этого защититься, да, когда я смотрю в нашу вот эстраду по телевизору, да, все вот эти Галкинов, Пугачёва, Киркоровых уже в миллионный раз, и вот их вот это кривляние, вот эти вот пьяные рожи, не лица, это пьяные рожи, это, это невыносимо, это просто вот ну омерзительно, просто омерзительно, поэтому лучше не смотреть, это вот не соприкасаться даже с этим. Ну, на сегодня все. У меня такой получился эмоциональный выпуск. Надеюсь, вы меня поймете правильно. Просто тема меня сильно цепляет. И я бы не хотел, чтобы такое вот негативное воздействие еще и вы на себя цепляли. Все, ребят, давайте увидимся. Пока.